Здравствуйте, дорогие друзья! Данный наш обзор посвящен купольной камере, предназначенной для установки в помещение. Особенностью данной камеры имеет э, вот эта вот инфракрасная подсветка, которая позволяет видеть камере э, в темноте. Камера э, имеет пластиковый негерметичный корпус, предназначена для установки в чистые сухие помещения, такие как магазины, офисы или ну, склады. Камера подключается С помощью коаксиального кабеля Готовые провода у нас есть в продаже Вот такие вот с разъемами Подключение происходит достаточно просто Вот таким образом Сама камера имеет шарнирное крепление, которое позволяет регулировать камеру в любом направлении. Камеру позволя... возможно установить на стену или на потолок. Разрешение камеры, изображение. Камера имеет разрешение 700 телевизионных линий, что позволяет получать достаточно четкое, хорошее изображение в небольших помещениях, приблизительно размером 4 на 4 метра. Теперь о способе крепления и особенностях корпуса данной камеры. Камера имеет корпус из белого матового пластика. Вот, разбирается таким образом пол-оборота. Внутри шарик с камерой и модулем подсветки. Шарнирное основание. Закрепляем. И закрываем камеру. Спасибо за внимание. До скорых встреч.